ну вот, решил это все дело не тянуть конечно то есть я, я сейчас разберу вам покажу как он устроен то есть это самое ну то есть по сути я его чистить буду потом <laughs> ну а для вас именно просто стиму видео я, о его разборе то есть кстати я разберу еще красный тоже прям при вас вот я открутил такие болтики от него то есть болтики с электриком ну то есть с проставкой такой да вот здесь тоже такая вот резинка стоит то есть чтобы сам модуль, да, зеленый, не соприкасался с корпусом а знаете почему? потому что у зеленого корпус это плюс то есть это свойство инфракрасного диода такое так сделаны инфракрасные диоды то есть у них корпус это плюс поэтому лазерный модуль он не должен соприкасаться с корпусом ну, зеленый. зеленый 532 именно должен соприкасаться ну что, ж, вот этому мы в кстати, он весь пыльный, весь грязный, просто, короче, ужас. О, кстати, здесь оказался шестигранник, и это довольно-таки печка, ну так, оказывается, легко вынимается Этот подогреватель, он, кстати, керамический, и вот там, там так сделан модульсом Так, секундочку... Ну, здесь уже шестигранник. Я так понял, он двигается туда весь. Вот. Нифига себе. Mm -hmm. Бм. Прям как профессионально сделанный. Здесь... О, нифига себе, попробуем пасту, еще живая. Сейчас я возьму тряпочку какую-нибудь, чтобы его немного потерять. Пачкаться не хочется. Хотя, конечно, он и так есть грязный зараза. Кстати, он, он конечно, подсевший тоже уже ну я так понял дофика он уже работал такие может кто знает такие вещи не все покупают допустим для дома большинство для клуба покупают так ну чё ж так вот цилиндр там попробуем сейчас открыть и посмотреть что там конечно эти вещи насколько я знаю так просто хрен откроешь поэтому что-то надо делать Клею здесь короче килограмм Сейчас я возьму второй посади же. пойду Это же нормально Может так открутится? Да хрен так открутится Попробуем его вставить и зажать угу, Граверным булочком прямо здесь где-нибудь. Нет, нет гравер... Смысл-то. Ладно, давайте так попробуем. О, открутился. Открутился. То есть сейчас особо-то дуть нельзя, короче. То есть, видите, все взаимозаменяемо, то есть, гай подкружишь, там, будет вот. Сейчас мы посмотрим, какой здесь он вообще устроен, какой там кристалл накачки. Блин, телефон, все темно так. так. А сделано здесь все ну, довольно-таки просто так. Ничего особенного ничего сложного особо-то и нету. Вот. Цилиндрик Здесь рассеивающая линза. Кстати, очень дохрена колея, просто капец просто. Так, а там что? Там вот нифига не видно, что. Ну, то есть, в, в этой балдашке медный, в ней кристалл. То есть КТП стоит. КТП склейка. Сейчас... Видно? Не видно? Отсюда-то будет? Ниф... Нифига не КТП-склейка Вроде бы Вроде КТП-склейка дальше а давайте вот эту штуку закрутим Попробуем открутить другую штуку Вот эту штуку попробуем открутить Нифига не откручивается за раз, А, вот, что-то пошло. Короче, что-то еще конструктор. Я, конечно, думал, что здесь сделал, все поинтереснее будет. Ну, то есть не на 5 мм диоде, она а все-таки на c c mount вот диоди так чтобы вам всем вам видно было вся система вот вот он. инфракрасный диодик 5-миллиметровый так, а там кри... склика из кристалла стоит такая маленькая склика из кристалла то есть, вот так все довольно-таки простенько сделано так, сейчас куда-нибудь поставить бы даже не знаю, куда поставить вот, обратите, обратите, обратите внимание, может кто уже встречал такое Блин, сейчас поближе будет вот видите, вот видите, прямо перед самым кристаллом у инфракрасного, у инфракрасного лазерного диода да, стоит маленький кусочек оптоволокна натянутый и проклеенный вот здесь по бокам клеем вот видите как сделано ну, ка фокусируйся Это, кстати, сделано не просто так. Это микролинза, двоякое выпуклое микролинза. Это кусочек маленький кусочек куптоволокна. То есть он фокусирует сам лазерный кристалл, ну, то есть сам, само лазерное излучение, ну, то, на этом на кристалл на это фокусирует. То есть внутри кристалла должны получиться песочные часы. И начнется генерация с 473. Блять. Пое поехавший уже стал. 532 нанометра. Вот сейчас я. Здесь почему-то свет стал. Во! Вот я про это про, про это хотел сказать. Блин. Вот он, кусочек уптоволок, прикольный чтобы фокусировать лазерное излучение, ну, то есть это кристалл накачки, то есть не кристалл, а диод накачки 708 нанометров, он выдает 708 нанометров, это вот это кусочек оптоволокна волокна немного фокусирует его, то есть сам, сам 808 нанометров он довольно сильно здесь расходится, поэтому вот делают таким вот образом, наклеит маленький кусочек оптоволокона конечно, это, конечно, довольно-таки геморройно ну, то есть, если вы, допустим, замените диод и придется его именно к флипу кристалла ну, так сказать, чтобы он там на каких-то микронах был ну, почти впритык к кристаллу и, естественно, вам придется смотреть через телефон ну, как, короче, какая, какая будет точка на столе какая будет на столе полоска вот от этого кристалла, то есть инфракрасная да? когда полоска будет нормальной довольно-таки допустим, если вы вот этот, вот этот модуль приблизить к столу и будет маленькая точка инфракрасная, то это значит все нормально то есть вы его сфокусировали так, чё ж, теперь сейчас буду рассказывать про другую тему теперь расскажу про КТП вот он, титанил, фосфат калия. Минуемый КТП. Вот он здесь так сделанный. Он, кстати, очень маленький. Тоже, тоже склейка. Ну, ну да, склейка. Склейка, как в указках обычно. Ставится. То есть не, не раздельно, как в мощных. Об этом, кстати, будет еще тема. А склейка. Просто так дешевле. Дешевле и быстрее. Но на хорошем довольно-таки теплоотводе так, ну чё ж сейчас я немного далю, не 10 рук все-таки и еще раз покажу вот так И смотреть через кристалл на лампочку поглядим вот он маленький, маленький кристаллик такой Если вы думаете, то, что он прозрачный, на самом деле там э, лабиринты. На самом деле в него попадает инфракрасное излучение, бегает там туда-сюда, от зеркала к зеркалу, удваивается и выходит 532 нанометра. Вот так вот сделал То есть, вот такой модуль. Его, ну, как сказать, ну, геморрой, конечно, но отремонтировать можно. Все довольно-таки сделать просто. Ну, на мой взгляд. Так что учитесь. <фиш> так, ну что ж. Ну вот, я его собрал. И, кстати, все отлично работает. То есть. Ну, не, не составил особого труда его, как говорится, собрать или, допустим, сфокусировать. То есть потому что он разборный. То есть в лазерном проекторе стоит ну, хороший разборный модуль, который, у которого все меняется. В отличие вот, ну, от, ука, от указочных, от указочного фувла, в которых вот так просто, чтобы, допустим, разобрал, допустим, либо диод инфракрасного заменил, либо кристалл самое. Ну, в основном диод перегорает. Хотя кристалл тоже бывает, вздыхает. Потому что ресурсы службы у них небольшой здесь. Ну, просто -напросто. сам кристалл истощается и перестают удвоивать частоту так ну ч ⁇ ж конечно в этом же видео мы еще открутим красный лазерный модуль попробуем отремонтировать его ну то есть это самое я как наивный идиот естественно думаю просто делаем быть в плате что-нибудь на плате сгорело и сам лазер рабочий так сказать вырубаем вру кстати вот эта штука поп по-прежнему не греется ни капли так, можно, конечно, подрубить вот к такой платке, дешево с Алиэкспресса. То есть, берем это... вот, вот где я подключен, так, конечно... Стоп, это че-то... А, это модуляция. Да, это модуляция, подключена где-то вот здесь. Ну что, тройной фигню какой-то подключен вообще -то. не нравятся мне такие штуки да, белые как-то через жопу все. то есть самая сейчас его к этой платке подключить можно все-таки засветить а, вот здесь, здесь прям с катушки можно у меня кстати тоже здесь диодный мозг потому что который прям да и здесь кстати стоит. то есть нам надо найти здесь Красный, кстати, на данной плате не написано, в чего он модулирует. Ну, то есть, TTL или аналог. Давайте отключим. Здесь что, хотя бы модулирует. Тоже, кстати, ничего не написано. Ну это, ну, это определенно, кстати, вот эти входа. То есть, по сути. Вниз, не, ну, во многие так понял, такой контроль -то перехают только на некоторые зашлит еще и rgb а так-то здесь в данном, в, данном, в данном модели вот вот этот был подключен и вот этот красный и зеленый так ну ч ж сейчас попробую я красный подрубить здесь ищем здесь здесь питание это понял и... Сзади вот. ТТЛ-Г и лазер ГР, то есть вот сюда надо трубить красный наш. Сделано, конечно, ну, не нравится мне, когда так делают. Реально неудобно, нифига, где плюс, где минус, а плюс, походу, вот. Да. То есть я, получается, все правильно То есть чтобы его подрубить, попробуем вот тут немного отжать штуку и вытащить и переместить поближе. сказать, временно. Вот. Вот так это должно быть. И попробуем подрубить его. Так, это винтет у нас, это у нас питание. Да. Питание здесь идет, оно, ну, то есть, здесь стоит диодный мост. Питание здесь идет с катушки, оно переменное. И давайте сейчас попробуем, ну, посмотрим, загорится или не сгорится. Вот, по-прежнему не горит. Вот. Это значит, уже сдох лазер. Вот. То, то есть, здесь уже нифига не сделаешь ничего. Значит, дело не в плате. Плата, значит, работает. -лазер. ну благо он 100 милливатт и поэтому можно особо не плакать то есть невелика потеря можно выдавить из 9 целых 200-300 и радоваться жизни это конечно мы ставим назад ее засранится Эту, эту штуку не надо выгнуть да ладно выгнется сам нафиг так чтобы чтоб не забыть где шестигранник был шестигранник ух ты блин как нафиг это нам штука уже не на заплату модуль. Вот такой простенький модуль с пластмассовой, с пластмассовой линзочкой. Гладенький, хорошенький, приятненький. сам Пока он нигде не откручивается. Здесь болт, который поджимает проводок ну и линза. То есть откручивается он изнутри сам модуль. Я конечно его отсюда просто демонтирую. Блин, зараза. Это определенная какой-то ну, Любит китайцы суперклеем клеить. Такие вещи. Чтоб реально по сразу, чтобы реально поебались. потом, Просто взяли взяли выкрутили, заменили. Ну, китайцы, они не предусматривают то, что ты будешь там лазер менять. Это только у нас, наверное, в России меняют там лазеры. То есть таких модулях. Где-нибудь в Америке даже не задачиваться. Допустим, загорел проектор, либо чем-то не устроил. Просто выбрасывают, купают новый. Да, но мы будем мудрить, естественно, мудрить менять лазер, ставить из DVD. Ну, чушь. Там сказать бедновато живем бедновато И опять пойду кустарным методом и начну его откручивать пилкой <свят> то есть сейчас положу кусочек на линзу небольшой ватки ну, то есть салфетки чтобы не загадить и буду откручивать пилкой то есть я так уже много раз делал довольно таки рабочий метод Правда, оказывается, не совсем. Нифига не откручивается. Просто нифига не откручивается. Сранится. Ладно, Блин, вот не хочу ацетун лить, просто не хочу цетон лить. Потому что я знаю, что это будет капец, будет чуть. Что полетит сатума. Модуль реально загадишь. Хотя, конечно, его не жалко особо-то. Но все равно. Где чип не вылазит? Во. Пошло. Теперь берем пилку. Да, да, метод у меня кустарный, метод у меня кустарный, кустарный, таким, загадите столбик. Нифига себе. ну честно скажу. Вот реально лютая экономия. Просто лютая экономия. Чего, вот в этом модуле стоит лазерный лазер лазерный диод. 3,8 миллиметра. Ну, ну вообще наглешь. Просто наглешь. Вот он. Кстати. Мизерный мизерный лазерный диод. Кстати, хрен узнает, как бы еще откручивать. Что-то там не прижимные гайки, ни хрена ничего нет, короче. Кажется, такое ощущение, как будто натуре одноразовый нафиг какой-то. Да, вот реально ничего нет. Сейчас будем дальше пробовать его разобрать, может 10 где-нибудь здесь откручиваются может они витихи ведь... и вот эти, ведь... блин, насколько я знаю о, нифига себе, я разгадал загадку все-таки разгадал победил <с> да оказывается модуль давненький сделан вот он вот так оказывается сделан то есть ну тоже довольно таки хороший модуль то есть дешевенький но довольно таки разборный в принципе как и зеленый и сейчас мы будем сам делать чтобы показать его, Ну, конечно, потом я его отремонтирую, естественно. Это я, конечно, позже показывать не буду, когда я его отремонтирую. Просто показываю как. Разбираем. Вот он. 3-8 мм. Да. Вот такая вот мелкая пиздюра здесь стоит. Да, очень довольно сильно сэкономили. Ну, если брать этот сам сам лазерный проектор, то есть вот такой дур и вот такой диод маленький пихнуть. Ну, там наоборот самое. Ну да, нормальный диод спихнут 3-5 мм хотя бы. Ну, 3,5 мм. Какой-то 5,5 ,5. 5 мм. Блять, 5 мм диод. О. Здесь 3,8 мм. Воткнули. Он такой мелкий. Ну ч ⁇ ж. На этом, вроде как, все. Думаю, полезно было. То есть, как-то вот так.